Многие говорили перед боем, что нет ничего более скучного, чем когда встречаются в ринге два левши. Вот. Но в этой ситуации немного по-другому получилось, ввиду личных качеств обоих боксеров, особенно Василия Ломаченко. Бои с его участием, наверное, скучными не бывают, потому что ну, парень действительно настолько себя хорошо чувствует в ринге и э, демонстрирует такой бокс, такого класса, что там скучно не будет. То есть, есть всегда на что посмотреть с поединки с участием Ломаченко. Вот. И плюс ко всему и Рассел-то оказался действительно хорошим боксером. Не зря его так все нахваливали, э с хорошей ручной скоростью. Но, несмотря на его разговор о том, что там Василий не имеет такого опыта, как я, что нужно идти степ-бай-степ, -степ, а потом выходить на бой с званием чемпиона мира, мы увидели, что в ринге оказалось все наоборот. Как раз Вася оказался в ринге. Более зрелым, более профессиональным бойцом, чем Рассел. То есть Больше какой-то любительщины был как раз у Рассела. Вася настолько все грамотно делал, что действительно заслужил похвалы многих специалистов. Даже тех, кто в основном только критикует. Тот же Эдрин Браннер, такой Мэйвезер номер два, да, как он себя раньше называл. Сейчас уже его попустили, так скажем. И он сказал, что действительно Ломаченко произвел впечатление очень большое на всех. Никто не ожидал, что вот в таком стиле, вот так легко и уверенно он обыграет Рассела буквально по всем компонентам. Вот. А что касается счета, который выставили судьи, ну, в принципе, ничего удивительного, несмотря на авторитет Бобарума, на то, что он, в принципе, благодаря ему Василий получил еще один шанс боксировать звание чемпиона мира. Он не все может, не, на все, не все контролирует в профессиональном боксе. Он не может повлиять на судьи. И это хорошо, с одной стороны. Потому что не будет таких разговоров, что там все, Вася этот поезд на блюдечке принесли. Вася его заработал действительно своим трудом. Видископ, спортивное видео.